я бы леглась бы с тобой рядышком, Или уткнулась тебе под мышку. Мне бы на кофте твоей катышка, Мне бы на мышеловке твоей мышкой, Мне бы услышать твое дыхание. Хочется петь от такого звончика. Я не встречала такого. Спи мой, любимый, спокойный, но.